Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, и это канал Макс Эффект. Добро пожаловать в игру Super World Box. Эта игра, судя по всему, какой-то симулятор бога. Я играю в нее в первый раз и надеюсь познакомиться с ней вместе с вами. Итак, так та -а -а у нас тут в самом центре горит вулкан. А, как понять, и чего он горит и зачем? Давайте вместе с вами разбираться будем. Few moments later. Um... One eternity later. Uh... Three days later. Что тут нужно делать? <laughs> так, ладно, давайте просто попробуем потыкать все подряд. Mm. Архипелаг крови. Ммм, деревья, возраст мира, понятно. Так, законы, дружелюбные монстры, клонисты, старость. Ой, как много всего. Так, ну, давайте, наверное, создадим новый мир. А что-то мне тут этот вот не нравится. Ну-ка, все удалить. Оу, о, вот он наш мир. Посмотрите только на это. То есть, у нас получается как бы мир-кольцо. Так. Ну, я думаю, что можно здесь сделать? На... Для начала, для начала, любой мир, так как мы играем... Вот что было в первую очередь? Давайте вспоминать. В начале палец бога, который рисует, что ему вздумается, носился над водой. Куда ты полетел? Что ты, что ты решил сделать? Ага. То есть он сейчас будет просто ходить, ездить туда-сюда и рисовать, что ему вздумается, да? Е -е есть! Он начинает рисовать горы. <с> так, ладно, не будем ему мешать. Что это? Холодаки! <с> Древние существа, которые приносят э -э холод. Блин, обожаю Игру Престолов. Ну, холодаки, естественно, должны быть на севере, но, но у меня они будут на юге. <с> Это, это ж классно, скажите же, да? Ну-ка, посмотрим-ка на него. Смотрите-ка, он ходит и прям превращает, превращает все в... Во что? Превращает все в зиму, он несет с собой зиму и разрушение. Так, это же бандиты. Опасные ребята, которые любят играть с огнем и взрывчаткой. Ну-ка, ну-ка поместим их вот здесь вот. Ура! Что-то он встал и ничего не делает. Не знаю, что-то ходит, бегает. Демон пыхтит и дымится. Ой! Смотри, тут, тут битва началась. Эм, кто победил? Бандит или демон? Я не знаю. Смотрите-ка! Холодок и демон а, начинают бор бороться друг с другом. И демон победил! Жесть! Ну, нужно еще один, нужно два холод холодока, чтобы победить демона. Ай, ладно, короче, пускай они там сами разбираются. Зомби! Превращает вся всяких людишко-подобных в зомби. Вау! Ну-ка, разместим их вот здесь. Пускай бегают по горам. Так, песочный паук создает песок и умирает. Ну-ка, С ну, создал песок и умер. Ну да, в принципе, то, что написано в упаковке. Так, робо-санта. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Здрасте, приехали. Санта, ты чего? Ты же должен подарки дарить. Ты же должен дарить подарки нести радости, ну, видимо, это такие подарки у нас нынче Санта дарит. Ладно, хорошо, так. НЛО, странная тарелка, которая левитирует в воздухе. Ой о ой так, ну поехали. Ну и куда ты полетела? Что решила сделать? А вот дракона, давай теперь еще добавим сюда. Ага. Дракон сел. он, он лег поспать, как мило, дракон. Так, что тут у нас есть еще? Синий муравей. Классический муравей Лэнгтона. Изменяет пиксели. Куда? Пиксели в песок и океан. Ну-ка. Ага. Ну-ка, ты что? Черный муравей. Под вид муравья Лэнгтона создает горы и песок. Реально. То, что написано на упаковке. Зеленый муравей создает почву из всего. А, ну это если лень самому создавать мир или генерировать его, то можно вот такими людьми воспользоваться. Точнее, муравьями. А, красный муравей а, создает... Что это было только что? А, что это было только что? Здесь что-то взорвалось? Так, ладно. Создает квадратный узор. Ну-ка посмотрим. Действительно. Да, квадратный узор создает. Так, что у нас. Ожившие растения. Оживить растения и деревья. Ну-ка че за наркомания происходит. <смех> <смех> <смех> Овечка. Мирные животные любят пощипать травку. Ладно, тогда дадим овечке вот тут вот попастись рядом с дракончиком. Так, овечек нужно создать побольше, потому что экосистема должна процветать. Согласны? Согласны? Пока что еще мало овечек, нужно побольше. Вот прям вокруг дракона надо их побольше накидать. <смех> ага. Отлично. Просто супер. Мне нравится. Так. Зайц, Ну, погоди. Так, зайцев мы тоже им сюда добавим. Нет, нет, нет, пускай лучше это... зайцев мы вот здесь расположим. Так, тоже достаточно зайцев. Так, волк. Одного... Одного волка в стадо зайцев. Он убивает бедных зайчиков! Ну-ка, если, а если к овцам... А, волка вовечу стаю запихнуть. Что-то он остановился. О -о -о! Какой негодяй! Пиранья, хищная рыба. Ой. А Ой! Блин, <с emprestreet> пираньи же нужно. Они же в воде обитают у нас. Так, так курочка Коко-Ко. -ко -ко. Ладно, думаю, достаточно. Кошка, медведь, большое мохнатое животное. Температура. Изменить уровень температуры. Так, и что? О, снега тает! Смотрите-ка. Ну-ка, если вскипятить воду? Что-нибудь произойдет? Ну-ка, если заморозить воду? Смотрите, реально все замерзает. Вау, круто! Так, землетрясение. <гас> Ой. Я думал, он не будет такое большое. Ну-ка, а молния? А, молния? Ну-ка, смогу в дракона попасть. Жесть! Стой, дракон! Стой! Мы разбудили дракона. Мы его разрярили, и он начал просто полыхать. Кажется, у дракона немножко подгорело. <ск allemaal> <кба> <кроб> Прости, я не хотел. <кроб> Прости. Ой. Все расплескалось. Посмотрите-ка. А, Кто-нибудь знает, что происходит? Жесть! Вы только посмотрите на это, какие квадратные узоры, ну, нам тут нас создавали. Странно, ну-ка, это что? Толчок разбрасывает существ во все стороны. Так, нужно куда-нибудь. Смотрите-ка, курочки высиживают яйца. Ну-ка, а что если вот так вот сделать? О! Блин, простите. Простите, простите, я не хотел! Простите! Блин! Какой кошмар, что ж происходит, какой же, какой, же, какой же злой бог, боже мой! А ну-ка, а может быть это вам поможет <гас> Я не то нажал, я не то нажал Блин Вихрь Просто кошмар, что ж происходит-то Смотрите-ка Смерть прям вот Выжигает землю Разве так работают смерчи? Так, а это что? Лава Очень горячая, превращается в камень, когда остывает Вау, целое лавовое озеро мы создали Ну-ка, кислота, может растворить любой пиксель Ха -ха -ха. прикольно а -а -а, Смотрите-ка, там, <с> там... <с> а -а -а, Бедных овечек Засосало в смерч <с> <с> Блин а -а -а. Ребят, что происходит? Это, ж, это кто? Кто так надругался над этим миром? Надо все исправить Вот, может, надо растения посадить а -а, Семена растений Вот всем растения так, а, камень, камень, пускай будет камень. Так, а, золото тоже. Золото, золото надо посыпать на этот мир. А, куст с фруктами куда-нибудь вот сюда. А, железо тоже. Ух ты. Так, гейзер, горячий источник. Ага. Так, кислотный гейзер. Бы близко не подходить. Вулкан. Извергает лаву. Руками не трогать. Ну-ка. Силы массового уничтожения. А -а -а. ТНТ опасно. Не поджигать. В смысле не поджигать как-то? А если, например, вот так вот сделать? <связать> Какой кошмар? Все взорвалось. Ну-ка, водяная бомба, не мочить. Ну-ка, в смысле не мочить? Как-то не мочить. А что будет? <связывая> Боже, божечки мои. Тнт с таймером, оно тикает. Ой. Ну и что будет, когда оно... О, когда все случится? Мина ногами не наступать. Я просто вздрогнул даже Просто кошмар Говорите, мина ногами не наступать А если вот, вот так вот? О, -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо. о о о так Это ж как так-то? Жесть, просто как, как же жесток этот мир Королевство Тут уже какие-то королевства появились. Течет. Течет. Куда течет? А, и Ючоринский с Гегемони. Кутевина. Не, не, это вообще не про нас. Я думаю, что в честь того, что э, у нас э, произошло такая... произошло вот такое вот э, красивая картина с миром, нужно пустить салют. Побольше, побольше салютов. Побольше салютов. Так, так и чё и как оно работает? Вот так а, тепловой луч. Ей, какая красота! Хе -хе -хе. Так, шар для боулинга. хорошо подпрыгивает. Метеорит. Так, а это что? Монета бесконечности. Стирает 50%. С... <с.> Монета бесконечности. Существу удалено 132. Это как щелчок Таноса, да, только это. Я, правда, не смотрел, не знаю, о чем там. Атомная бомба. Царь бомба. Используется для того, чтобы показать Куськину мать. А кто такая Куськина мать? Я не знаю, не знаю. Как это вообще работает? Вау! Офигеть можно! У меня аж компьютер подлагивает! Эм... Эм... Эм... Ну, блин, вот такое вот такое вот веселье может закончиться только взрывом ядерной бомбы. <laughs> Интересно, долго она еще будет взрываться? И что потом случится после того, как все, все взорвется? Ой, тут вообще непонятно, что одни пиксели просто плывут. И вот когда все остыло... Что же осталось от этого мира? Где-то все, где все еще орут животные, но от мира остался только пепел. Пепел и пламя. Вот. Все, что мы заслужили. Мы можем теперь властвовать по праву нашим миром. Вот наше божественное вмешательство, как сработало. И только... И только смерчи будут носиться над водой. А ведь этот мир был так прекрасен в начале. О, так грустно. Но ничего, в следующий раз все будет хорошо. Мы все исправим. Все сделаем прям вот... Не будем больше таким злым богом. Будем добрым богом, который сделает этот мир лучше. И сделает из него хоть что-то ну, нормальное. Ждите следующего пришествия в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите увидеть новые серии. Всем удачи и всем пока!